Я не леди, не грамма-мама Не тусуюсь в элитных клубах Не мечтаю о Ноттердаме И не грежу норковой шубой Я люблю мотоциклом по Крыму Ненавижу гламурные роллы Я пропахла бензином и дымом Легким бризом и рок-н-роллом Не стреляю глазами украдкой У меня в них и так каждый нет. И стихи в своей желтой тетрадке когда стонет Что-то колет под ребрами слева И среди безнадежного сфрада, Даже в ванной джинсе королева Я иду без Версачи Прада Я и в кожаной куртке невеста Мне комфортнее пешком, чем в карете Может к лучшему, что нет места Мне в кругу этих пафосных леди Я и в кожаной куртке невеста Мне комфортнее пешком, чем в карете может к лучшему, что нет места мне В кругу этих пафосных леди Научись отпускать людей Кто решил от тебя уйти Кто был в списке твоих друзей Кто тебе помогал в пути Кто любимым когда-то был Или даже остался им Кто так страстно тебя любил А теперь стал совсем чужим И не значит, что он плохой Бал, значит так решено судьбой В этой жизни кривых зеркал Отпусти, пусть уходит вдаль Даже если тоска сильней Пусть отпустит тебя печаль Научись отпускать людей Я и в кожаной куртке невеста Мне комфортнее пешком, чем в карете Может к лучшему, что нет места Мне в кругу этих пафосных лет. Чем в карете Может к лучшему, что нет места Мне в кругу этих пафосных людей, Невеста Нет места